Проводим сейчас сделку, закладываем ячейку, платежная сделка в банке ВТП, квартира продана, вот рядом со мной находится бывший собственник, ну, надеюсь, довольный. Да, все прошло хорошо, клиента на квартиру подобрали быстро и качественно. За это вам большое спасибо. Будем еще обращаться, если в следующий раз будем что-то продавать. Прощайтесь, спасибо, всем пока.